Как же сделать так, чтобы сетевой маркетинг получался и вы могли достичь успеха, да, как сейчас модно говорить, там успешный успех и так далее. Меня зовут Зайцев Алексей, я в сетевом маркетинга уже 20 лет. И сейчас я вкратце расскажу свою историю, как я начал этот бизнес, что у меня не получалось, и что мне пришлось делать для того, чтобы получался. Ролик будет не очень короткий, но я думаю, что он будет достаточно информативный, и вы сможете сделать какие-то выводы, которые э, можно потом вкрутить в свою практику. Значит, если вкратце, попал я в этот бизнес, когда мне было 18 лет. Э, я уже понимал, что такое традиционный бизнес, то есть я понимал, что такое потерять деньги. Да, 18 лет я это уже понимал. И мне было интересно именно сетевой маркетинг, именно компания, в которой я могу выстроить сеть, э, команду лидеров, да, когда это вот как кружочки рисуют сюда. я понимал, что есть клиенты, которые будут покупать, есть лидеры, которые будут это продвигать, есть э, строители сети, есть продавцы и так далее. Поэтому я это все где-то понимал э, головой, но не мог понять кожи, потому что структура, да, у меня не росла, когда я пришел в ту компанию, в которую пришел. Значит, первый опыт у меня был в, был в трех э, сетевых компаниях, это были местные э, СНГшные российские компании, в которых были президенты, то есть местные руководители фирмы, которые заключались договора с производителями, делали там наценку десятикратную, ну и товар продавался и хватало нам на маркетинг. Смысл в том, что компании приказали долго жить, их сейчас не существует, и я благодарен себе, людям, судьбе, что в этих компаниях у меня бизнес не получился, что я не успел построить там сеть, потому что руководство компании в какой-то момент приняло решение сказать всем до свидания. Если в тот момент у меня была бы огромная команда, ну, там тысяча людей, то мне бы пришлось им объяснять, почему я такой кривой, косой, неправильный, что выбрал фирму, которая развалится, потому что, ну, как бы на ответственности лидера в том числе и выбор фирмы. С чем это связано? С тем, что выбор точки приложения усилий, то есть когда я иду, развиваю бизнес в достойной компании, то туда я могу приглашать любое качество людей, в том числе и очень сильных, и очень достойных, и очень грамотных, и людей умнее себя, и так далее. Если я работаю во временной компании, туда пойдут любые люди, потому что, ну, как бы, все равно это ненадолго и так далее. Так вот, очень важно выбирать место куда вы приведете людей, и вы не будете сожалеть о том, что они туда с вами пришли. Итак, какие проблемы у меня были? То есть, первое, 18 лет молодежь не очень слышит старшее поколение. То есть у меня была такая история, что я приглашал людей на встречи, и люди меня не слышали, люди говорили, что ты знаешь, как бы мне эта тема неинтересна, ты вот иди поработай на основной работе посмотри жизни может быть у тебя что-то получится другое мне было обидно что меня там молодого не слышат люди которые имеют какие-то высокие э -э ранги в работе э -э карьере и люди считают себя там выше умнее как-то по-другому Второй да? Второй момент э -э -э меняло мало большое количество отказов. То есть люди, которые ко мне приходили навстречу, мне говорили очень часто нет, и было масса людей, которые говорили нет, и еще и советы свои давали. Третье, то, что мне не нравилось, это мне не нравилось то, что в этом, ну как бы, сетевой маркетинг в обществе не является какой-то признанной профессией, и его считают каким-то позорным видом деятельности, где... Ну, как-то это что-то типа подметать, что-то типа вот попрошайничать. То есть какое-то такое было отношение. Сейчас, безусловно, изменилось. 2022 год. Но тогда это было более... Постыдно, что ли? Следующее, что меня напрягало, то, что люди, которые начинали этим заниматься через 2-3 месяца в моей команде, бросали этим заниматься. То есть не доводили начатое до конца, просто бросали начатое. И у них не получалось, они мне говорили, что бизнес не работает, что у них не получается. Меня огорчало то, что я столько времени потратил на их поиск, и они бросают, да, то есть это было обидно. И ну, грубо говоря, вот такие сложности, да, безусловно, там одна из самых важных сложностей, да, для новичка, это когда близкие мешают работать, то есть они не то, что там не помогают, они тупо мешают, отговаривают этим заниматься, там дома какие-то там угрозы, какие-то проблемы с пониманием, из-за того, что первое время сети же нет денег, да, то есть у нас нету команды, нету дохода, и мы не можем аргументировать, что это вообще выгодная тема, и нам дома всякие препоны ставят, какие-то тормозительные процессы. Я знаю, там у меня в команде женщин, там мужья и дома закрывают, не пускают на презентацию. В общем, приколы происходят разные, и они очень много психологических. То есть сейчас я хочу поговорить о том, как все это можно пройти, и что это все просто временные трудности. То есть смысл в том, что если мы делаем бизнес то мы его делаем для того, чтобы преуспеть и быть полезным для своей семьи, вырастить доход. И наши близкие должны понимать во время разговора с нами. И следующий момент, второй момент, безусловно, это выбрать компанию. То есть я выбрал себе бренд Nature Sunshine, американскую фирму NSP, фирму, в которую можно приложить усилия и привести людей, которых, ну, которым, скажем так, за компанию будет не стыдно. Я знаю множество сетевиков, которые убегают сейчас из страны для того, чтобы не показываться своей команде, потому что они их привели туда, где рисково для жизни. Я привел своих лидеров туда, где им хорошо. Поэтому если вы хотите достойную компанию, добро пожаловать ко мне в команду. В этот бизнес, в эту команду, в эту компанию приглашать людей можно на долгосрок. Здесь действительно можно вырастить что очень большое, то есть многомиллионное. Но это для тех, кто имеет особую перчинку в плане амбиций по карьере и доходам. Итак, следующий момент – это научиться реагировать на отказ. Безусловно, отказы – это то, что будет нас сопровождать в этом маркетинге. Мне до сих пор отказывают, несмотря на то, что у меня есть уже, в общем-то, совершенно другой уровень жизни. Но, тем не менее, мне отказывают отказывают и говорят, люди нет, и говорят, что мне это не интересно я в это не верю. Даже смотря на мои а, какие-то плюшки достижения, у людей по-прежнему есть отказы. И самое главное, что я не пытаюсь их переубедить в том, что они неправы. Люди имеют право на свое мнение, и наша задача свое мнение им не навязывать. Поэтому, когда люди отказывают, надо радоваться с тем, что они вам отказали до того, как вы потратили на них несколько месяцев, запустили их в работу, там они начали какие-то встречи проводить, получили результат по продукту, а потом они вам говорят, нет, я передумал. То есть лучше пусть они откажут вам на начальном этапе, чтобы не возюкаться потом с нытиками там или чем-то еще. То есть на самом деле как бы все в благодати. Другой вопрос, что нужно научиться реагировать на отказ более нейтрально. То есть радоваться тому, что ну, вам отказали, но это не очень получится. Но научиться ближе к нейтральному реагировать на отказ, я думаю, что это можно. Это просто определенные усилия. Так самый важный момент – это наработать в себе навык, не отступать и доводить начатое до конца. То есть если вы а, начали осваивать бизнес в сетевом маркетинге, да, я видел когда людей, которые пришли в этот бизнес, они хотят сначала там, дать рекламу, сначала стать блогером, сначала то, сначала все, и в итоге потом начать учить навыки сетевика. Это не очень логично. Потому что в сетевом маркетинге самые важные навыки сетевика. Человека, который строит команду, человека, который приглашает людей, человек, который обучает людей, человек, который пользуется продуктом. То есть гораздо важны реальные навыки, которые помогают строить команду, а не те навыки, которые вам помогут раскрутиться, привлечь на себя внимание, может быть, иметь входящие заявки. Понимаете, нужно уметь обрабатывать входящие заявки, нужно быть интересным для людей, нужно ум умудряться проводить собеседование так, чтобы люди вас понимали, нужно адекватно реагировать на отказ, нужно уметь работать с глубиной и с командой. Это гораздо более важно, чем стать блогером, потому что это вы можете сделать все по пути. Итак, если вы хотите преуспеть в этом бизнесе, первое, выбирайте наставника и компанию, второе, следуйте 100% рекомендации наставника, который преуспевает в этом бизнесе. Третье. Пользуйтесь продуктом в большем объеме, чем вам требуется. То есть, если вам требуется 5 продуктов, используйте 10. Для чего? Для того, чтобы иметь полное понимание, как работает продукция. Следующий пункт и очень важный. Поймите, что Проблемы, сложности – это проверка на вшивость. Обязательно будет масса ситуаций, которые будут проверять вас на то, чтобы вы сдались, потому что как только вы продолжаете движение дальше, у вас начинают приходить интересные люди, которые рады с вами начать сотрудничать, пользоваться продуктом. Надо просто не сдаваться, а двигаться дальше. Итак, если вам понравилось мое видео, если вам зашло то, о чем я доносил то поставьте лайк, порекомендуйте кому-то это видео еще. Если вам интересно, контакт со мной под видео есть, возможность со мной связаться. Если вы человек, который строит большой бизнес, то смотрите мои дальнейшие видео, и там будет масса полезных рекомендаций. С вами был Зайцев Алексей, до встречи, пока-пока.